Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. <музыка> Жители Самарской области сообщают о массовой гибели рыб и раков в водоемах. По словам рыбаков, подобную картину можно наблюдать на реках Чапаевка, Татьянка и Каменко. Как утверждают подводные охотники, гибнет не только рыба, но и раки. Так, недавно мертвые раки были замечены, на слиянии рек Волга и Сок. Сами рыбаки грешат на сбросы различных нечистот. Капиталисты ради экономии готовы на все. Загрязнение рек, уничтожающее экосистему – далеко не предел. Кошельки российских потребителей продолжают худеть, несмотря на заявление Росстата о рекордном за 6 лет ускорении экономического роста. В первом квартале 2019 года доля граждан, которые вынуждены экономить на продуктах питания, достигла исторического рекорда, сообщает в среду Сбербанк CIB в очередной оценке потребительского индекса Иванова. Практически две трети респондентов, 64%, в ходе опроса сообщили, что покупают товары на промо-акциях, чтобы сэкономить. С каждым годом нам всем приходится все больше и больше экономить. Дело уже дошло до элементарных потребностей, в частности до еды. Товарищ, в связи с этим возникает вопрос, как долго ты собираешься это терпеть? Прокуратура нашла серьезные нарушения в работе управляющей компании «Гермес» из закрытого городка Трехгорный, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. На начало 2019 года управляющая компания задолжала ресурсоснабжающим организациям свыше 65 миллионов рублей. В течение 2018 года «Гермес» не перечислял денежные средства, собранные в населении за тепло и воду, необходимым для выполнения договорных обязательств в размере, замечает пресс-служба. Вот так и работают часики, когда доверяешь им управление такими важными структурами, как ЖКХ. Ну а чего еще следует ожидать, когда пускаешь класс жуликов и воров в государственные кормушки? Снежинский мировой судья вынес решение по уголовному делу директора ООО «Санаторий Сунгуль», обвиняемого в невыплате зарплаты сотрудникам. Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, обвиняемый признал вину и погасил долги. По решению суда ему назначен штраф в 30 тысяч рублей. В прокуратуре сообщили, цитирую, В суде установлено, что директор санатория действия умышленно, и из иной личной заинтересованности, с ноября 2016 года по апрель 2018 года не выплачивал свыше трех месяцев, частично заработную плату 55 работникам организации, а также не выплачивал полностью свыше двух месяцев заработную плату 33 работникам организации. Конец цитаты. Так и выглядит справедливость по-буржуазному. Человек украл 3,4 миллиона рублей, а в наказание за это буржуазная власть назначает ему штраф в 30 тысяч В сети появились фотографии с производства, принадлежащего Сургутнефтегазу, на которых видно священнослужителя, совершающего обряд освещения над станками. Данные снимки стали широко обсуждаться в соцсетях, на что представители пресс-службы Сургутнефтегаза заявляют, дескать, не обладают информацией о том, кто и при каких обстоятельствах сделал такой снимок. И вот снова вместо решения насущных проблем, обновления средств производства, у нас в стране продолжают заниматься мракобесием. Ну что, товарищ, будешь сидеть и ждать, пока ракеты полетят от святой воды и станки заработают от обхода попом, или же вступишь в борьбу, написав на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.